Как зарабатывать от 10 рублей в минуту? На моей схеме заработка используя всего лишь один сайт для заработка с вложением на инвестициях. Либо можно зарабатывать деньги без вложений с помощью партнерской программы. Данную схему заработка я буду проверять вместе с вами, так как проект совершенно новый. Я буду инвестировать 10 тысяч рублей на четвертый тарифный план. И в этом же видео я проверю проект на платежеспособность и выведу свои первые заработанные деньги.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 Друзья, также вы можете скачивать мои видеоролики, загружать их себе на канал, тем самым вы будете зарабатывать без вложений. Также мы видим первые пополнения в этом проекте и первую выплату, так как проект совершенно новый, он стартовал сегодня в 17.00 по Москве. Как и вами говорила, проект совершенно новый, он работает 0 дней, участников на данный момент 6 человек, проинвестировано 13 500 рублей, выплачено 90 рублей. Также будут находиться отзывы, также существует поддержка и телеграм-канал. Но ну, а я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы создать свой первый депозит. Вот так выглядит наш личный кабинет. В настройках не забудьте указать свои платежные реквизиты. Но ну, а я сейчас создам свой первый депозит. Выбираю я четвертый тарифный план, то есть 200% процентов за 24 четыре часа. Платежную систему я выбираю ПР. Инвестирую я десять тысяч рублей.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 Друзья, по моему депозиту прошло 4 начисления. Прибыль на данный момент у меня составляет 55 рублей 20 копеек. Но сейчас давайте я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособность. Платежную систему я выбираю ПР. Сумма для выплаты 55 рублей. Выплата успешно подтверждена. Давайте я перейду в свой ПР кошелек.